Mm. <music> Бриллиант Остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Эти слова были написаны задолго, до известной всем фразы Мерлин Монро. Но не теряют актуальности и в наши дни. Цена изделий с драгоценными минералами во многом зависит от качества камня. Поэтому очень важно уметь правильно в них разбираться. Тонкости работы с драгоценными камнями уже много лет изучают на кафедре минералогии и литологии института. Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Теперь здесь развивается направление по экспертизе драгоценных камней и ювелирных изделий. Кафедра основана еще в 19 веке, не фактически с основания университета, вот и занимается исследованием именно минералов, а также минералов, которые относятся к драгоценным камням. Программа затрагивает экспертизу не только драгоценных камней, но и антиквариатов. Как отметил доцент кафедры минералогии и литологии, данная отрасль на сегодняшний день весьма востребована. Чем обусловлена? Все понимают, что у нас сейчас неплостая финансовая ситуация, и многие покупают именно очень достаточно, высок, долги, достаточно долгие камни ювелирные, именно для вложения денег. Это так большие алмазы, допустим, глубины сафила. Вот. И данное направление, оно направлено на то, чтобы именно определять синтетический камень, это не синтетический камень, имеет он среды облаголаживание. На развитие направления по экспертизе драгоценных камней у Института геологии и нефтегазовых технологий большие планы. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будет создана программа магистратуры по данной тематике. Ну а пока у Института уже есть студенты, которые целенаправленно планируют заниматься экспертизой в рамках обучения в аспирантуре. Кстати, открыть для себя настоящий мир роскоши и поближе познакомиться с драгоценными камнями и минералами может для себя каждый желающий. Свою коллекцию во всей своей красе демонстрирует геологический музей Казанского федерального – копии крупнейших алмазов и знаменитых бриллиантов мира. Отдельная витрина экспозиции посвящена изделиям из самоцветного сырья, которые в разные годы приобретались музеем на выставках драгоценных камней, либо дарились музею выпускниками и гостями Казанского университета. Вовсе не удивительно, почему у этих витрин зала минералогии любители драгоценностей замирают надолго. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.